На территории Казанского федерального университета состоялась встреча министра по делам молодежи Республики Татарстан с представителями Казанского студенчества. Основной темой встречи стало трудоустройство. В своем интервью Дамир Фатахов обратил внимание на запрос сегодняшних студентов о временном трудоустройстве. Наша задача послушать ребят, вот какой это портрет того молодого человека, который хочет в свободное время найти работу. Соответственно, после этого мы хотим встретиться с малым средним бизнесом, мы вот этот портрет хотим собрать и попробовать поженить спросы и предложения, если рынок по каким-то причинам это пока не сделался. После проведенной встречи министр по делам молодежи Республики Татарстан посетил Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций, где познакомился с медиацентром КФУ и возможностями телеканала Универ ТВ. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.